Комплекс упражнений для развития гибкости спины и укрепления пресса. Выполняем сидя на полу. Садимся на ягодицы. Выводим обе стопы вперед. Наклоняемся вперед, удлиняя себя через макушку. Переводим руки назад за ягодицы. Опираемся на них, раскрывая грудную клетку. Удерживаем это положение. Выпрямляем обе ноги, сгибаем правую в колени, убираемся стопой в бедро или в колено, наклоняем корпус вперед и удлиняем себя вперед, вытягиваясь через макушку и меняем ногу. Другая нога, тянемся вперед, кон контролируем, чтобы спина была прямой и тянемся вперед через макушку, упрямляем ноги. Теперь берем снова правую стопу и вращаем голеностоп берем себя под колено и все внимание в наш голеностопный сустав разминаем стопу последний раз также меняем ногу другая нога подхватили ее и повращали другую сторону последний раз также опускаем стопу на пол сгибаем ноги в коленях ставим стопу на полу пальцы и начинаем раскрывать колени раскрыли колени собрали колени раскрыли на вдохе собрали на выдохе все внимание в тазобедренные суставы разогреваем наши тазобедренные суставы Раскрываем колени, раскрываем грудную клетку, тянемся, удерживаем это положение. Наблюдаем себя, свои ощущения. Выводим стопы вперед, берем себя за колени и как будто бы идем плечами, удлиняя по очереди правый, левый бок. Торопимся и помним: разворачиваем не плечо, а весь бок удлиняя его. Теперь меняем исходное положение: садимся ягодицами на пятки. Если сложно сидеть в этом положении, можно взять, подложить туда под ягодицы кирпичик, подушку, сесть на них руки на колени. И вот сейчас все внимание в нижнюю часть спины. Мы с вами на выдохе округляем поясницу, на вдохе выпрямляем спину и тянемся через макушку вперед. И продолжаем выполнять это упражнение, концентрируясь на мышцах крестца, поясницы. На выдохе подтягиваем попок вовнутрь, чувствуем, как у нас подтягивается зона бикини. У нас работают мышцы тазового дна, работает нижняя часть спины круглая спина прямая спина выдох округлили вдох выпрямились продолжаем без остановки почувствуйте войдите в ритм движ... дыхания в, рит... в ритм движения старайтесь синхронизировать движение и дыхание вдох-выдох приблизительно одинаковы последний раз также теперь мы садимся на пол руки переводим на лодыжки и выполняем то же самое: круглая спина прямая спина подаем ее вперед и снова синхронизируем движение и дыхание Старайтесь, чтобы у вас вдох, выдох были приблизительно одинаковы. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Почувствуйте ритм движения, почувствуйте ритм дыхания. Прислушайтесь к себе. Еще один раз также. Не ускоряйтесь. Последний раз также, И теперь мы опускаемся на локти. Крестец на пол. Ноги вверх. И скрестное движение. Постарайтесь раскрывать стопу не широко. Разводим ноги не широко. Акцент на внутреннюю поверхность бедра. В то же время почувствуйте, как у вас работают мышцы пресса, работают мышцы нижней части живота, поперечная мышца живота на плечах не висим. Последний раз также теперь мы ноги опускаем вниз, снова раскрываем грудную клетку, тянемся через макушку, слегка выгибаемся вперед. Теперь мы Ебаем ноги в коленях, приводим кисти к ушам, и из этого положения у нас очень короткий разворот вправо-влево. Грудная клетка, только грудная клетка от талии. Одно движение вдох, движи... другое движение, выдох. Здесь снова постарайтесь войти в ритм движения, в ритм дыхания, синхронизируйте движение и дыхание. Если вы чувствуете, что хочется чуть-чуть глубже дышать, два движения вдох, два движения выдох. Если вы чувствуете, что поясница округлится, положите себе под ягодицы кирпичик или подушку. Наблюдайте себя, наблюдайте ритм движения, удерживайте, удерживайте ритм движения. Тянитесь через макушку вверх, почувствуйте, как ваш копчик заземляется в пол, макушка тянется вверх, плечи опущены, не поднимаем плечи. Последний раз так же, теперь снова выпрямляем ноги, переводим руки вперед, слегка округляя поясницу, носки тянем на себя, поднимаемся вверх, руки тянем вверх. И еще раз так же, округляя поясницу вниз на выдохе, на вдохе вверх. Продолжаем также Вдох, вытянулись за макушкой, выдох, округлились и задержали это положение. Держим, держим, держим, держим. Дыхание только не задерживаем. Спокойный вдох и выдох. Вдох, выдох. Поднимаемся вверх, уводим руки назад и снова раскрываем грудную клетку держиваем это положение, чувствуем, как наши плечи уходят назад, чувствуем, как тянутся мышцы пресса, сгибаем ноги в коленях, переводим руки на колени, теперь переводим руки на уровень груди, соединяем кисти и начинаем разворачивать плечи вверх вниз как будто бы вращаем какой-то винтик, вентиль. Снова войдите в ритм движения. Два движения вдох, два движения выдох. Не ускоряйтесь, пожалуйста. Синхронизируйте движение дыхания. Последний раз также и поменяйте сверху другая рука. Вводите ваше внимание в область плечевых суставов, в область между лопаток. Почувствуйте тепло между лопаток. Не останавливаемся. Четкий, четкий ритм. Два движения вдох, два движения выдох. Если вам хочется дышать в другом ритме, выберите свой ритм. Три движения вдох движения выдох последний раз также теперь раскроем грудную клетку удержим это положение переводим руки вперед расслабляем шею плечи макушкой слегка слегка тянемся назад вверх Теперь мы поднимаем плечи вверх-вниз, руки на коленях. Мы с вами тянемся назад лопатками. На выдохе округлились, на вдохе выпрямились. Все время стараемся держать ритм дыхания и движения. Синхронизируем их. Слушаем себя и наблюдаем себя. Ускоряемся. Здесь у нас более короткий вдох, более короткий выдох. Мы прокачиваем нашу дыхательную систему. Последний раз также теперь только плечи вверх-вниз, вверх-вдох, вниз-выдох. Ускоряемся, синхронизируемся, слушаем себя. Последний раз также. Теперь наши плечи снова идут вперед, как будто бы мы плечами идем вперед. Одна сторона вдох, другая сторона выдох. Все время сегодня синхронизируем движение и дыхание последний раз также делаем вдох тянемся вверх руками вниз соединяем руки на уровне груди тянемся руками вверх можно сделать замочек небольшой удержали это положение вытянулись через макушку если вы зацепились пальцами то поменяйте сверху другая рука опускаем руки вниз округляем спину расслабляемся Делаем вдох, выдох и на сегодня это все. Если видео было вам полезно, поделитесь им, пожалуйста, с вашими друзьями. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал. Будьте в курсе последних новостей.